Приветствую вас, дамы и господа. Добро пожаловать в мир. Очень эффективных сотрудников и очень успешных клиник. Я, Елена Рыбакова, приглашаю вас на свой курс, который состоится 22 ноября и посвящен вам, прежде всего, повышению эффективности работы ваших профессиональных администраторов. Я, конечно же, понимаю, что ваши администраторы уже обучены. Тем не менее, 25-летний мой опыт работы в продажах, в маркетинге тренерской деятельности говорит о том, что если ко всему профессионализму добавить огромное количество любви к людям, искренности и желание им помочь, которая транслируется через определенные фразы, которые звучат в телефонном режиме, которые звучат при встрече пациентов, делают необыкновенные вещи, благодаря которым Повышается конверсия звонков, а это первый этап а, все-таки знакомства с пациентами. А, это фразы, благодаря которым пациент чувствует себя абсолютно дома, и он понимает а, и хочет приходить в вашу клинику. И все это вместе взятое, естественно, трансформируется в том, что увеличивается и продажа, увеличивается и выручка, увеличивается и средний и конверсия звонков, и возвращаемость пациентов. И все это в конечном итоге, естественно, приводит к большему успеху, а именно к финансам, прежде всего, увеличение выручки, и у вас появляется возможность расширять свои клиники даже в период кризиса. У вас есть возможность открывать новые клиники в период кризиса, быть еще успешнее, еще богаче и еще счастливее. Приходите, я вас жду.